и, как вы можете заметить, выплата пришла. Ссылку на проект я оставлю в описании. И всем здорово! С вами Ринат Грубяк. Или Джойс. Вы на канале «Как заработать в интернете». И за последнюю неделю это уже третий видос про заработок на музыке. Если вы не смотрели это и это видео, то именно вот этот видос, который я снимаю, не имеет смысла смотреть. Так что посмотрите. Их ссылка на них в описании. В общем... По сути, я рассказал в этих видосах про то, что можно брать какую-то э, музыку, какой-то момент из фильма, либо же картинку, эту музыку туда накладывать в видеоредакторе, выкладывать на канал и зарабатывать в основном на партнерке, э, на рекламе своих каких-то проектов, на прямой рекламе и так далее. Там ревсылки тоже, услуги можно рекламировать свои, на этом, как я уже сказал, подниматься. Но один из подписчиков, по-моему, тут где-то коммент был, типа, а вот... Чувак, ты забыл про файлообменники, можно же туда музыку закидывать даже целыми альбомами и ссылку на скачку вставлять еще пункт а, к именно к этим способам заработка. Да, чуваки, я про это забыл, так можно делать и оказывается это тоже довольно популярная штука. Например, вы перезалили отрывок из фильма «Живая сталь», который пока что ничего не набрал и что вы делаете? Песню, которая играет в клипе, в вашем клипе, который вы создали, вы заливаете на файл обменник. Потом сам клип тоже заливайте на файл обменник и фильм отрывок из которого был вырезан, то есть момент тоже заливайте на файл обменник. Три ссылочки указывайте в описании скачать клип, точнее нет, скачать песню из клипа, скачать клип и скачать фильм можно заработать конечно можно только главное что мозги работают но чуваки я хочу сказать что не нужно сейчас писать об этом ты рассказывал вот об этом я не рассказывал это охуенная штука просто вы не хотите ничего пробовать и признайте себе это это так меняйся или сдох мне минут 30 назад чувак какой то написал то он зарабатывает 40 тысяч рублей на продаже аккаунтов в Майнкрафте. То есть, покупает дешево, продает с наценкой. Ну, 40 тысяч, это, как сказать, не чистые деньги. Это грязный, потому что он тратит на рекламу. Там, тысяч двадцать он говорил, 10. А вот эти, которые остаются, это уже чистыми, получается. Так что, вот, вот этот чувак пробовал. Еще, кстати, такие комменты, я уже много раз акцентировал внимание, но окей. Присутствуют такие комменты у меня под видосами, типа, я смотрю тебя 5 месяцев, и я ничего не заработал. Почему? Потому что ты долбоёк.